Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Товарищи! С Новым Годом! И что это за движуха? Вечеринка! Начальник женщина! Красотка! Приз достается победившему корпусу и его надзирателем! Аграда достанется охранником, а каждый заключенный получит по одному подарку, какой захочет. Что? Газра! Мы, Мы хотим уже Вашу мать. Не нужно было им говорить. Участников все равно выбирает начальница. Итак, 13 корпус. Представляет 13 камера. Почему? Опять я злоупотребляю положение. Чтоб ты знал, в этот раз победит корпус номер пять. Потому что от нас пойдут зеки из восьмой камеры. Мне плевать на победу, но хе раз-два я тебя проиграю. Вечно вы двое о чем-то спорите, Зайки. Не оказывайте дурное влияние на моих мальчиков. Завали, петух надушенный. Вот как. Хочешь, чтобы я твой нос цементом залил, да? Обезьяна, фазан и пёс. Прям как в японской сказке. Они все шестерки. Чё Чё ты ты сказал? Сказал? С Новым Годом, б... баны банэврт! Победит тот, чей почерк будет самым красивым и изысканным! Мы же... мы же это не, это напишем. не напишем! Постойте. У нас же есть он. Точно! Он японец, а значит справится! за как я мог забыть, и Джуга, кроме как сбегать, ни черта не умеет. Ну, мы сами виноваты, что на него положились. Стоп! Мы ж так даже первый тур не пройдем! Не переживай! Надпись ⁇ С Новым Годом! ⁇ Они оба обладают дипломами по каллиграфии. Правда? ⁇ С Новым Годом, Момаках и Кушики. Если нужна сила, то Хаджиме или Ямата лучший выбор. Хочешь со мной, 15 Он же охренеть, какой тяжелый! Ты просто мало ел. А ты что целый жбак зажрал? Рок, чего ты хочешь добиться своей победой? Хочу печку! Печку! Если я выиграю, попрошу поставить к нам на кухню каменную печь. Нахера тебе печь сдалась? Потому что же сказал, что у нас ее нет. Ты хоть представляешь, да сколько офигенной пицца, приготовленная в каменной печи? А знай вкус древнекитайских пиздюлей. Да ты совсем ничего не знаешь. Одними пиздюлями сыт не будешь. Я <звы> кунишу. А, я знаю, это на типа каруты. Да, это почти одно и то же. Ну, кто из нас пойдет, а? Так, пойдет Сейтера. Есть! Чё? На туре! Сейтера! Неужели ты на что-то способен? Я вообще забыл, что ты здесь находишься. Ты умеешь читать? Они такие злюки! Да. Вот блин. Они же выберут меня, потому что я знаю японский. Чтобы вы знали, далеко не все японцы даже знают про Хекунин и шумать вашу за ногу. Посмотрим. Что ж. Я пойду. Ума, ты знаешь, как в это играть? Ня. Это ведь карточная игра. Это непростая карточная игра. А кто тогда третий? Нет-нет, не надо никого. По-любому никто из них не умеет играть. А на Джуга так вообще надеяться не стоит. Пошел ты! Зови меня сладенький. Надо Рады знакомству. Законству. Слишком ярко! Какая сильная ура красоты! Бедненький уна. Тринадцатый корпус представляет заключенный номер одиннадцать. Ну и ладно, я тоже так могу. Что? Он не излучает ауру. И уровень красоты слишком разный. Но он хотя бы старается. Ты такой красавчик. Может быть, перейдешь к нам в корпус? Ну что вы, мне до вас еще очень далеко. Сдохните, петушары! Я с легкостью выиграю. Вот первый стих. Осенний лис. Простите. Че? Когда с друзья печа не абед? Что за крень? У меня просто память очень хорошая. Я заменю тебя, мой сладкий. Думаю, скоро он перейдет к активным действиям. Зато тебя Сейтера просто под орех разделал. Помолчал бы. Ура, ура, я победил!